The Now the jingle hop has begun. Jingle bell... Приветствую всех, Станкер. меня зовут Алекс. Сегодня у нас, ну, почти новый год. И у меня вот такие вот наушнички появились. От... Это такой же и Пулербанк есть. От Хоко. а 6 s Сегодня мы их будем разбирать. Смотрим, какие же. Как они работают. И делаем такой распаковку, и обзор. Одно другому как-то не будет мешать. Открываем. Ляночка защитная. Стороночка. у нас написано это тоже идет наборе открываем эти руки всех украсили господи встречает вот такая вот коробочка ставим господи еще раз доставим. Оп, на той стороне доставим. А я думаю, что не так-то. У нас инструкция. Шу, ничего нет. Смотрим. Она у нас на каком поединой языке? Айску скажем, О, вся инструкция. Инструктаж. Какая-то наушники. Я китайский, японский. Знаю. О, английский есть. Английский знаю. Ну а что написано? О, а, вот, а вот тут у нас написано... Тут у нас получается написано... Что для чего? Что включается, выключается. Что нажимается, что не нажимается. там про кейс это все слишком долго и слишком геморно. Мы не за этим тут собрались, чтобы читать инструкцию. Господи, свитры. Так, у нас тут идет Bluetooth, USB. К оно у нас идет, и она блин везде идет и без этого, без блока. Как говорится, сами покупайте, если вам надо это зарядить. Либо у себя дома ищете. Не длинная, она какая-то. Давайте дальше. Идет. Наушники. До да, наушников три. А, нет. Четыре. Тут еще один. Получается. и Падает все все падает где вот а, вс ну -ну. как она тут залезла открываем и шо мы тут вина нас видим есть маленькие есть большие типа меньше такая, такая вот у нас Ой-ой-ой. Картинка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давно я на корточках, как говорится, не сидел. Так, вот. Такое зрелище. Так. Итак, давай, дальше идут наушники. Которые уже одета, получается, тут три вот этих Это у нас... Тут должно писаться. Это левый, это правый. Те включим. Давайте включим. Вот кнопочка загорелась. Сейчас. Включим. Вот кнопочка. Да, кнопочка у нас загорелась. А, и кейс. Кейс забыли уже про кнопочку говорим. Такой кейс. Должен. USB. Открывается. Да, пластик, конечно. Не очень нежно. Вот. вот так вот держишь он в руках есть. А вот крышечку я как будто вообще нет. Ну вот, достаточно нормально выполнено. Лево-право подписано. Тут, наверное, зарядка идет. еще такой кейс. Теперь давайте подключим. Давайте подключим, подключим. Наушнички наши. К... А, она уже... Давайте подключим. А оно уже подключилось у нас. Все, вот, вот оно уже подключилось. Тв. Тв. С. Шесть. Стопроцентная зарядочка у нас там активна. Вот. Отлично. Лично. Так, давайте проверим, насколько оно хорошо слышно. Берем мы левый. Включаем музыку. Непонятно. Давайте прав. Вообще что-то непонятно. Сейчас. А -а -а. давайте на полную громкость слушаем. Обычно оно вставляется вот примерно вот столько. Слушаем. Тут есть еще шумоподавление. На наушниках отложим Шумоподавление на них Два раза клацаем Один раз клацаем, переключаться трек Показываю Ну вот, смотрим Стоп Раз yes. Нет, это на левом вроде, не на правом роде так можно. А, да и вот переключается. Зажимаем, она переключается. Так также вот тут сверху громкость также два клацаем. не помню раз два три клацаем, громкость плюс получается на, на на на на на а на этом тоже три раза вверх получается вниз вверх ну, громкость так ну вроде это пока все Он играет. Я думал, что за шум. Так. Остановилась. Так. Ложим. Ой, падет все. заряжен заряжем у нас на все все палочки. Думаю, это все пока, что я рассказал. Получится маленький обзор. В будущем, думаю, купить наушники от Саббет и обозреть их. И также Mi Band шестерку или семерку обозреть. А если повезет, может еще и на восьмерку успею попасть Я нигде не могу найти ми с NFC 7 с NFC, вот, блин Нигде я не могу найти Буду ждать Ме с NFC, потому что Мне надо с NFC. А шестерку как-то, ну Не знаю, что я шестерку не хочу. Наверное, из-за того, что на семерке экран больше, а там оно поменьше. Окей, давайте. Спасибо за просмотры, подписываемся, ставим лайки, до новых встреч, всем удачи, всем пока.